Всем привет, это Кто-то ролик, который хотел написать. Продолжение просто пьяу, конечно. Бли -бли -бли -бли -бли -бли. Как там экран нравится. Там все-таки. Так, итого у нас там... Какой там наш клан вроде-то есть? Всем Привет. И напишу тогда. Там. Я хочу клан узнать, кстати. Реально клан активный. Сразу набирает оборот. никого не выгоняют, по-моему, никого. Ладно, так уж быть Здесь и 102 кука. Итак, того брак сильно. Там будет уменьшение, будет плюсик. Уменьшение. Нет? Или да? Нет, не будет. Или будет. Я же его не качну до максимума. 6 нол ну, а, блин я с пабором вот тут вдруг он базы этого бр это так и врубил хоть одного для разведки хватит хватит потом база полноценная а если я запустит то все нам кирдык я же даже не готов но большинство уже не запускать орды потому что это уже бизнес да раньше был смысл а тер уже нет Если постараться ну да сейчас, сейчас сейчас сейчас тем более сейчас буду запускать о май гад я может так увидеть что... так он наверное просто играет Так могу победить, ну он не, он сдается, нет, он строит базу, не, бро, он ускоряет базу. Так все же лучше строил, слушай, те устраивает ё мою, прям здесь все хочет, выбрать. всех, всех, всех. Сдался. Он у меня строился, на него. <смех> Тут просто два хода, два пути, поэтому наверное сложно будет. Ай-беги, как смешно, было еще раз. <смех> самая короткая моя битва жизни. я самая короткая, когда мне поддаются. А никто еще не подвался Сразу вошел, сразу подался меня. Никто еще такой не делал. Нет кланов. вступая наш клана. заполнить. -то Тогда следи за моим аккаунтом. Голосую меня за меня, чтобы получить не кредит награды что потом показывать их и вот когда мы наберем 50 uh, отметок то будет прикольный монтаж и всех роликов ну никак всех может быть самых легендарных роликов офигенно будет этот монтаж так, ну нормально так. с музыкой кайф конечно, кайф поэтому ждем 50 отметок на ком запущу там монтаж я уже запускаю один монтаж такой сейчас. Так. Вот. Того. Вдруг он писи запустит. Да, ладно. машин базу Откуда ему знать? Угу. А камень снова идет ищет. Значит, он или тут, или там. Эмм... базу строим. Ещё бы. Казарно, точно. Нахуй базу. Ещё девять. Понял. Не ожидал. Он так рядом. Окей? Окей. Кто это, моя выполненная твоя? <с> -х -х это нужно заставить его, чтобы он так сделал. А то вдруг он так не сделает. Наверное, база стоит. Моя а такое тоже застраивалась ордой. чтобы было легче. Потом а вам экономику, да? Почему бы нет? Местовый запустим. А давайте еще одну столу без бассатим. Ну, еще казарм. Вдруг он упадет с ордой. И сова, чтобы узнать, чем он за Такое короткое время. <гас> Тут была сова, все же нашел. Ясно. Он знал все это время следит. Вот, блин. Ну уже понял, чем. Он будет же что предпринимать. Хм. Понятненько. Как думаете, базу строит там? что-то строить проверю сейчас хорошо что я, блин строю уже экономику летчиков О блин летчику запускают. все на кирдык наверно Дай. Вас вот давайте. Где другу Друг. Интересно, уже она пол. Так некрасиво Твой щи даже не спасать я а. Куда побежал? На бал, то получай Слышу, какой опасный. Он даже не не, не успевает ремонтировать, отлично. Никнейшенно все хам, ты ремонтируешь, Раз, два. Просто его Потому что они 6, реально. Он, он не успеет ремонтировать, как я уже его забиваю голы. я буду базу устроить, да? <с> чтобы все захватывать. О май, да. Тут все же что-то есть. Чуть Хан там тоже ремонтирует. <с> он прям все ремонтирует, а не успевает качать ресурсы в принципе я не против тема ли мне так достаточно как можно и пожертвование сделать о давай логально а не успеваем такой то да как же так я тут строю орду на те нападайте я такой нет бро у меня тут еще есть арда. опасная база куча а так тут савабровская Окей, в принципе. Я же вижу. И тут волки напали на нас. Тут у нас волки напали. Тут у нас савра раскален. Будете ли вы нападать на особу? ремонт хай 21 такой я понял почему что такое ну как экономика ну столько даже не знаю минералы вот да. вроде бы сова испугалась. Экономика хорошо по нему задавить. Да ладно. Я как будто Игра умирал, не 4-4. Вроде бы туда, езди, но ему побеждаем, мы же захватываем. Теряешь экономику. Не, не хватает. Помню. То мы захват, на то он, брат, захват. Безумная мира игра. Мы выиграем, отстань. Ремонтируй сколько хочешь, длинный игру хочешь, давай, я не против. Я хочу еще одну казарму хотя тебя приготовить. Кстати, если можно проверить, друг там база вражеская, так саму сюда, по -моему. Ну хай-хай. Там будут. Ремонтируют. Слушай, ты безмерный того у нас никого здесь отлично. Повезло, что слушать слушайте реально. Повезло. Мне повезло, я все тут буду строить, тогда И казарму, да, все построим. И по быстрому будем. тебя вырубать будет Там мне даже не жалко, не жалко, да, вот кинь, да. Один разочек можно. А он дочь что строит? Хочет нам не напасть все же. так нуха тогда атакуйте атакуйте сколько карды ⁇ -мо ⁇ мне уже смотри мне уже 200 офигеть я уже пол карту они тут все строят строят и строят и строят Ай, минералы, минералы минералы офигеть он скажет это они не сдаются такой такердык же да Проверь эту базу он такой опа она а тут враги а это куда конечно враги сейчас к нам придет да? так да вот и там и тут захватывать начинают. а я ремонт включи Ну все все все все тебя кердык заморозка правильно сделал ого Конь уже. О, Против моей орды. Да, сейчас. продвиньтесь подвиньтесь, пожалуйста. Двиньтесь, двиньтесь, двиньтесь. Орда она идет. О, да, орда идет. Двиньтесь. вот уже все воюют. Отлично. Он даже не сбивает. е <смех> он думает, что кто победит меня. Да, сейчас. А у меня тут еще солдаты, <смех> один против всех. то да не может быть. сдавайся. давайся, сдавайся. Это тоже так и страдал. Эй, -э -э -э, как-то вырубишь сейчас меня. Клон реально сильнее, ну меня же тарда, он такой. Ладно, зависит. <смех> <смех> Спасибо. Нет клана. сушение седьмого уровня. Вау, мой гад, седьмого уровня. Вот из-за этого респект. Нужно просто <смех> захватывать, да? Нет, нет, только сначала потом напугать врага, потом что-то другое сделать. Может давай купим то же самое. Исушение исушение как называется? Благословение на семерку. Чтоб станда сильнее, потом оно до шестерки, если будто соперник сильнее слабее меня Или я переборчу? И летчика взять. Ну прям выбор. У меня тем более 1600 кубков. <смех> У меня все прям мощно. <смех> Я его победил. Как? так как-то так. У меня тем более третья. Тут бывает. Даже до 8 бывает, слышь. Бро, а как только восьмого? Это из-за серебро, да? так что и рам считается в принципе 4000 ктц время классно ну, а что есть если несколько чмель. заплатить сок там сказали 20 Сколько, а максимум уже 12 уже нельзя дальше ладно пойдем еще раскатку 16 два и уже 18 тысяч будет нормально. А, было классно. А, тут то тоже будет классно. Гаргули я такой снова с благословением. У нас нет достижения благословения тысячу раз. Так что я еще не могу выиграть. Запустим оно, но чтобы напугать врага, чтобы пошел ко мне, я такой орду, допустим, да, за местовым. Да будет правильно решили. Снова рискнуть. Или ко мне в сами зайдет, это понял. Потом Бс запускаю. летчиков все если там БС я отбой отбью все так атаку. из того, что разработчики э, подписчики не сказали. Спасибо большое. Именно так показали они. Сказали. Показали. И перепутать. 12 там может быть 13 даже. что пойдет нет, нет, еще нам нужно зайдем на память поэтому нужно не прятать теперь не прятать так я уже пол карту уже пошел курсовчик в общем 6 Офигенно. Принять. Принимаем и экономить плюс к этому. Так, вот. Производство. Да, да скорость. чтобы было безопасно? потом уже база 6 не у него угу. вот так уже можно в принципе еще одну базу так сова у нас есть отлично сова узнаем пока центр центр борточки ну, чтобы врага. не так две хватает да <соторит> может даже еще дать <соторит> для ускорялки Ой. кому я сказал нет пацаны работать судя что так делал ай не лагай, пожалуйста сова понял какая это Базу база не строит он строит кутарду ай ну подписчики чем дело почему лагают меня реально для этой атаки он на земном берет больше ячики не помогут Что у нас... я понял Понял. Соваха наблюдает. Ой, то, то, то, подписчики, что это такое? Я, я это не делать, честно говорю. Честно слово такое не было никогда в жизни. Савару, знай. Сейчас бы подсказа зрителям Так, интересно, подписчики, зрителю. Подсказывайте. вызываем мне нужно найти слабую мишень чтобы добить бассейн тактика по мне тут было еще одна казарма и кто его удалил не помню. понял что там база не строй по моему чего чего воина блин пожалуйста не лагай бро вот the я блин лагает мне так нравится ну-ну-ну. <смех> Ну-нормально ну, ну, ну, вообще. Вообще. Капец. <смех>. Давай еще нового. нам. Один подписчик, что скажет такое лоуче? Или он там, наверное, ломает наши компьютеры? Таких логова ломает точно. Генеральный шанс нужен, кстати. Три. нужно базу строить. Так, вый. Проверь, пожалуйста, балл. Бойся, а мы построим дополнительный вдруг это классно будет. Пожалуйста, Не строит. А там что-то? Да, я вижу казарму строят, Что ж такое, а? так неинтересно ну что же устроить у да, нас на базу отдам да твою же магнитон опану все же у нас Напал, блин такой орды напал все же. Окей, Благословение включаем полбалка да, нападает до сих пор уже он одну одну сидечку взял слышь так я изучу своего героя я могу даже отбить сердечку ремонт ой что за накрутка вот так уйдем Всё. хватит пугать нас Ай-яй-яй, ну, ну, ну я, я. Это не я был, вы знаете, да? Окей. А, вот как. Так он еще ордут сюда, это Он дугайс. А как так? Давайте врубайте его. Блин она так много. Он азиона просто всех берет как я понял. Да? Окей, в принципе. Боится? Он боится нас, да ладно. А вот че у нас? Еще подкрепили? А, пожалуйста. Давай. Выигрываем, да? Отлично. захватываем давайте. На тут нападать. Давайте. Отлично. Так, давайте. да да, да понятно. Вот чтоб что-то там. Ладно, дадим шанс. Подписка, лайк. Дадим шанс. Подписка, лайк. Oh my God. Я ненавижу огонь, да? Я так и ненавижу. ждем тогда. ну позже я иконку поломал. во. теперь теперь и красавчик отстань. О, блин, ну на ну, фон. что-то не так, на не напали. понятным образом. каким то непонятным образом. у ну, меня не запускает, поэтому пока что мы будем запускать. что там что нужно этого. Ну, там прозрачный, потому что там есть что то а, блин, че брызг? много. Насыпал. перца блин Не вкусно. Так пошли уже. В принципе, пойдем ну, накажем. Ну, пацаны, ну, ну, нормально ну, вообще. А, на меня напал? На напал. Напала. Обычно тактика натал. Были тачи с высоти убут. Да, так какие белокражения. Как помню, да. что там, Далсем. Не лагал пацан, нормально. Не дичонка, <laughs> победа. Давай еще пойду. Только без лагу, пожалуйста. он такой лагучий был? 1591 кубок. Так у меня больше кубков. О, реально я вырос. Так ли, так легко поднимать кубки, если так будешь продолжать. Реально. Так понятно. Встретим тактику прошлой серии там, сегодняшней серии. Я только без лагов. Чем переведете, мне лучше. Заменяю все точки, все будет нормально. Я так уверен в этом. Я не знаю какие. Все трогнуло. Ну по бором рискнем не стройте а сразу занимать точки понял это как камни идет ко где я не нахожу да, Говори, да знаешь, я брал казарма, казарма есть разве пока что казарма приведу хоть что-то привести это скажем а пацаны девчонки класс твою же магнитолу как это так быстро чел ты ненормальный okay. Даже вырубаем. Ха. Отвезет, я думаю, я проиграю. Оказывается, нормально. Ай. Я же говорю, подписчики, не надо так лакать. Не знаю, кто это делает. Это плохо. Здалось. Ну, ну это я, я не хочу играть. Успел. но уверен а поэтому можно еще. нах кристаллы апить халтурить мы не будем конечно. ну ох тысяча восемьсот то я даже не успею добро пожаловать новичкам ты тут клан параплеты блин я помню блин я знаю какую планточку сильный очень сильно меня меняемся чтобы нас нашел потому что напали Ну да. Всё да. Понимаем. На А. Это какая большая карта? Окей, маленькая. я думаю это маленькая. Ну, отказывается, Окей. хорошо, Не будет время не узнаем где он находится ну, где ваш граф находится первая точка неизвестна значит -то он будет вообще-то когда я играю в как... другую игру там было все по-другому там э, сразу не спешишь расслабляйся и проигрываешь и выигрываешь тоже не точно был, но некоторых нишах да он был. Поздравляю, вау, как тут конечек добрался, такой ну, много играл, много играл. Я понял, он находится, да? М -м -м. Теперь он берет такого кораблика берет. Хорошо, значит? Это значит, что нужно сюда, к базе, а нашу базу. Иначе не совсем. со всеми. Вот здесь искать нас. Oh что-то перепрыгивать. Можно пойти. Можно пойти. Можно пойти. О, пошлите. Можно пойти. Можно пойти. М -м. А, можно пойти еще раз. здесь. Хорошо или плохо, не знаем. Не знаю, Очень вкусно. Он. Окей. Наполни. что Я не знаю, как мы тут быстро принимаем, или это повторяющий, или это ровно. Ну, Попробуем. Сразу или быстро? Быстро? Ммм. Не знаю, очень длинно, очень мило, а как как не очень мастер, шанс, есть лучший шанс, тактика, сразу быстро он будет, там Теперь найдем посмотрим, как нужно стать. Мне поможет пасмушать Ну, ну, конечно, мы там полосы а -а -а. Я понял Все это там, будет. Ай, Ну, читаем, да? Но, я не было пора, что он там шансов Это колебал. Я не тактика рабочий.